выбрать инвестиции в акции или облигации где-то в середине ролика я расскажу про один момент где вам поможет если вы выбрали и то и другое Он, в любом случае вам поможет в общем смотри ролик до конца потому что инфу я прячу <с If you're out> потому что всю выдать инфу не могу ведь получится каша поэтому когда Классный момент выйдет, я ее скажу. Начинаем, что лучше, инвестиции в акции или облигации. Вот так оно было, как я помню. Инвестиции, акции, облигации. Вроде бы так. Просто я смотрел роликом один. И там сказали, что лучшие облигации, ведь они прибыльные, но для начинающих... Облигации это что-то нечто, потому что вам нужно тогда много денег в Украине, чтобы купить облигации. Нужно, как я понял, иметь 100 тысяч гривен, а в акции, там, как стандартно, только нужна комиссия огромная. и там в долларах, где-то 20 долларов, там еще зарегистрироваться в какой-то сайт. Я мог, конечно, зарегистрироваться до сих пор в этом сайте, но это не сделал, потому что не доходили на руки поэтому напишите комментарий зарегистрируйся в этот сайт если ты, если ты с украины хочешь знать как инвести инвестировать в акции облигации вроде понятно где их найти самый легкий метод ютуберы вам рассказывали украинцы на украинском языке у нас тоже есть украинский канал поэтому ссылка в описании ой да, напомните, пожалуйста, чтобы кинула, то я знаю, что я всегда забываю, всегда пишу в описании. И все. И чтобы все было окей. Так, акции это для начинающих, ведь там минимальная ставка, облигации там да, нужно попотеть и вы покупаете в компании, самому можете прийти в эту компанию, или где-то дистанционно. Например, возьмем компанию Coca-Cola. потому что Новый год, понятное дело, акцию Кока-Кола, сейчас выбираем акцию, очень выгодно сейчас, прям как биткоин, прикиньте, я сейчас биткоин, кстати, немножко закупил, это на следующем видеоролике расскажу, облигации, у нас компания, например, в облигации, вы должны прийти в эту компанию, сейчас зима, поэтому как-то так вот, если, если можете сможете прийти, то будет супер, лучше то это другое, но в облигации там много процентов, где-то 15-20 и так дальше годовых, а в акции 0, даже может быть минус, и так 5, 10, 15, 20, 35, и так растет, кстати, потому что акция может вырасти ягца может упасть. А вот облигации, ну, они такие вот стабильные, ну, не такие огромные, как-то вот так вот. Но они растут. То есть, там выгодно по стабильности. Так, ну что, этот момент настал, то, что рассказываю. Третий, значит, первый год у нас был, ну, сначала перед этим годом у нас был Крыса, вот крыса, где все ломается, грубо говоря, где вряд ли невозможно заработать, а перед крысой была свинья. Ой, свинья. Крыса первый год, свинья 12 цикл. Где вы могли много денег заработать? Это был какой год? Что-то сейчас вспомню 2021-2020. Я не так много денег заработал перед.. Перед. как там зовут ем Св Свиньи год. Там заработал достаточно хорошо. Значит, сейчас уже год заканчивается быка. Второе место. Потому что крыса у нас все ломают, Бык, говорят, работает много. Третье место вроде бы лошадь. Как говорят. Поэтому посмотрите, пожалуйста, и подумайте, что нужно. Это дополнительно, это не важно. Если... Вы реально хотите, что то дополнительно принесет вам доход и скажет ваше состояние, стоит ли инвестировать или не стоит. Бэк, это значит, если у вас осталось там пару дней, вы успеете начать что-то. Блин, я не начал все же делать такую штучку. Расскажу, наверное, в следующем ролике, потом полиция много раз нельзя. Я еще не палился, чем я занимаюсь. Не, ну как палился, конечно, в ролике, можете найти, легко. Вот. Я это не сделал, но, я думаю, не страшно. думаю лошадь, она такая же самая, как и бык, так что такое же самое состояние, поэтому то, что вы делали в 2020 2021 году, делайте в 2022 году, потому что одно и то же, но немножко услабит вашу удачу. То есть немножко нужно попотеть. А следующий год нужно изучать, изучать, изучать. И вспоминать об этом. Напомните себе это. Ну что ж, нужно продолжить в следующем ролике. Вот это все. Так, дальше мы поговорим про дивиденды. Дивидендные акции. Они лучше, чем акции. По причине того, что не похожи на облигации. Как-то смешно все. Я их не покупал. Я не покупал облигации. Я не покупал акции. Возможно, подожди, вот, компанию. Мы инвестировали в компанию. Ну-ка, напомните мне биткоин как-то я влюбился слишком да а мог биткоин акции купить да мог поэтому если биткоин упадет и сейчас нужно узнать сейчас биткоин просто говорят падает растет я купил когда он был на грани он еще раз упал блин я в шоке сейчас когда биткоин вырастет тогда я его продам Нужно еще передать потому что может у биткоина упасть, потом еще раз биткоин вросит, я, я вот тогда продам. Или еще раз попасть, потом еще раз биткоин вросит, я вот тогда еще продам. Чтобы я заработал достаточно хорошую сумму. Там 100 гривен 20 гривен. Хорошая сумма, так грубо говоря. Или мне еще остались деньги, либо ждать, когда биткоин вообще упадет до нижнего уровня, когда Bitcoin будет, не будет стоить миллион гривен. Вот тогда, в принципе, можно закрутить, потому что Bitcoin вырос миллион восемьсот тысяч гривен. Я в шоке был. Семьсот тысяч гривен, если миллион бы вы вложили вы восемьсот тысяч гривен, вы получили там акция, комиссия бы какая-то огромная, так что шестьсот миллионов, ой, тысяч, или семьсот тысяч ваших. Прикольно. А если бы поумленным было бы еще меньше, если еще, еще, еще. Это капец, что происходит. Если есть огромные деньги, то можно и биткоин подумать. Тоже проинвестировать. когда на уход, это вообще шикарно. Падает, растет, падает, растет. Я пробую этот метод, потому что я ни разу, никогда биткоин покупал зимой. Я покупал его летом, только начал, уже год почти скоро будет. А, ну вроде все, всем удачи, всем всем удачи, всем, всем пока.